Житают по понятиям, не как этот черт, блядь. Ну. 17 лет а не курит, не пьет, Ну, блядь. Не 12 я лет я курю. Я купаю. тоже не курю, ну, и не перестань. пью. Перестань. -а -а. ты, ты, ты задрог. Стоп. ты Стоп. Стоп. Стоп. Стоп. Стоп. Стоп. Стоп. Бля, что с ним случилось, Санек?